Молился утречком. Интересный процесс. Я завсегда Господу воздаю всякие похвалы, словословия, рассказываю ему, какой он классный, добрый, милосердный. Говорить ему о его же благости вроде как смысла нет. Однако результат прекрасный. Пока я его так восхваляю, в моей душе совершается удивительный процесс. Мрак исчезает, боль за всякие мерзости исчезает, даже давление выравнивается, и голова перестает болеть». И восторг возник, каков же наш Бог поистине благий, по-настоящему милосердный, долготерпеливый, много многомилостивый. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его, и как неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать». Ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава во вовеки. Аминь. Я в изумлении смолк. Просто слова пропали, только вздохи беззвучные остались, как у того мытаря, будь милостив ко мне грешному. И милость сердца мое излилась, стало радостно, и я запил. Давай в своем месте. Мой Бог скала, сокрыт в нем я, покров во время бури, в покой свой вел Господь меня, покров во время бури. Иисус, мой источник в земле сухой, в земле сухой, в земле сухой, покров во время бури. И если враг меня страшит, меня спаситель защитит. Встают ли горы предо мной? Не бойся, слышу я, с тобой. Мой Бог, Отец, покров святой, покров во время бури. Я жажду жить одним тобой, покров во время бури. Иисус, мой источник, в земле сухой. Земле сухой, земле сухой, Иисус мой источник земле сухой, Покров во время бури.